Халоа, Гавайи, хахая. Ребят, короче, вы уже знаете, что я начал путешествовать Я получаю от этого реально очень большое удовольствие Я вам неоднократно рассказывал про кэшбэк-сервис Вы уже все про него практически знаете Я хочу вам просто объяснить еще, что с этим кэшбэком вы еще можете тратить с умом деньги И экономить на путешествиях Вот смотрите, помимо всех магазинов, которые представлены практически Есть еще возможность экономить деньги на, смотри, бронирование отелей Заказ билетов, подбор тура, страхование путешественников. В общем, тратьте деньги с умом. Это реально крутой сервис и вы будете чувствовать кайф от того, что вы отдаете деньги, часть вам возвращается и вам еще есть на что это все потратить. Ссылка в описании. Переходите. Кайфуйте. Спасибо.